Доброго времени суток, уважаемые подписчики, гости канала. Вот отгремели выходные, я даже успел записать ролик о сервисе Гамаюн, сервисе для социальной сети ВКонтакте. Этот ролик посвящен также сервису, но для другой социальной сети, которая мне очень нравится, социальной сети, которой я очень благодарен. Это сервис для Ютуба. Сервис называется... Subscribe Train поезд подписок, уже из названия понятно, что этот сервис позволяет привлечь подписчиков на ваш YouTube канал. В этом ролике я расскажу о плюсах, несомненных плюсах этого сервиса, ну и о чем, конечно, нужно помнить. Сервис, как видно из названия, англоязычный, поэтому основные участники, в правом верхнем уголочке вы можете увидеть, какое количество каналов сейчас подключено к этому сервису, кто может, в принципе, подписаться на ваш YouTube канал. Количество, конечно, впечатляет. Так, несомненные плюсы сервиса Поиск подписок, Мы будем называть его по-русски. Плюс номер один – это возможность получить живых подписчик. К сервису можно подключить только один канал. Именно с этого канала вы выполняете все действия. Именно на этот канал. С учетом ваших набранных очков Количество купленных билетов Вы можете получить себе Подписчиков на канал В сервисе поиск подписок нет возможности Подключиться с какого то фейкового канала Набрать там нужное количество вам баллов А потом набирать подписчиков На например <coughs> продвигаемый вами канал Надеяться что к вам будут подписываться Только живые люди Мне всегда это удивляло Нет тут все по честному Раскручиваем только тот канал С которого вы подписываетесь на другие каналы Это несомненный плюс, то есть никаких фейков в этом сервисе, ну уже априори быть не должно. Второй несомненный плюс сервис англоязычный, YouTube. В Зубугорье развит мягко говоря получше чем у нас и вы можете привлечь на свой канал в качестве подписчиков каналы у которых тысячи десятки тысяч подписчиков вот в большинстве наших сервисов взаимопиара работают в основном какие-то очень молодые каналы где подписчики исчисляется а здесь вы получаете очень такие жирные каналы которые идут естественно в плюс для рейтинга вашего канала что еще можно добавить к несомненным плюсам этого сервиса если вы ваш канал это не говорящая голова ну как в моем случае например у вас канал на какую-то развлекательную тематику что-то такое интересное понятное даже без слов если вы делаете там вообще какой-то англоязычный канал то вам просто сам бог филиал здесь работу. Но будем рассматривать наиболее типичные каналы которые у нас создают это на развлекательную тематику вот если вы хорошо оформили главную страничку своего канала если у вас хороший трейлер понятный привлекающий внимание есть большая вероятность того, что ролики с вашего канала будут просматривать. Причем будут просматривать люди, которые живут не в России. Потому что, повторюсь, сервис зарубежный и большинство каналов, которые подключены, это англоязычный канал. Если вы зарабатываете на монетизации просмотров а так к сожалению поступает большинство еще даже сейчас то стоимость рекламы там в зарубежье мягко говоря значительно больше чем у нас поэтому возможность заработать денег чуть побольше но ну, достаточно велика что еще можно отнести к несомненным плюсам этого сервиса это возможность получать платный и бесплатный доступ к сервису разница между платным и бесплатным вариантом использования сервиса поиск подписок только в одном если вы не не оплачиваете абонентскую плату то вам придется самим выполнять действия по подписке на какие-то каналы если вы оплатили то есть купили билеты то вам подписываться не надо, то есть нужно только просто садиться в этот поезд подписок, и люди будут подписываться на ваш канал. Как только вы сели в поезд, вы говорите, что, блин, мне нужны подписчики. И еще есть одна интересная такая возможность – это возможность разместить свое видео, грузить ссылку на свое видео на сайт сервиса, и оно будет появляться вот в разделе загруженные видео. Конечно, сами понимаете, какие видео в первую очередь тут будут смотреть, то есть на какую тематику и с каким красивым значком. Чтобы начать использовать сервис поиск подписок, требуется пройти по ссылочке, я размещу ссылочку в описании видео, дать доступ сервису к вашему Каналу, нажать на кнопочку «Разрешаю» и в принципе все. Для того, чтобы ваш канал ну, как бы привлекал внимание, вот обратите внимание, все каналы, которые сейчас готовы собирать подписчиков, они расположены вот с левой стороны. Желательно что-то о своем канале написать. Это делается в разделе «Мой аккаунт». но ну, Вы на эту страничку попадете сразу же, как только разрешите доступ к своему каналу. И вот в поле о, о канале что-то лучше написать. Конечно, лучше писать не как у меня на русском языке, потому что кириллические шрифты не везде отображаются. Лучше написать что-то по английски. Вот, это еще больше привлечет внимание к вашему каналу. Работа с сервисом производится очень просто. С левой стороны те каналы, на которые вы можете подписаться. То есть нажимаем на кнопочку с изображением YouTube, вас перекидывают на страничку этого канала. Здесь вы прям вот можете увидеть, как этот канал оформлен, посмотреть какое количество подписчиков. Вот здесь вот 785 подписчиков. И нажимаем на кнопочку подписаться. Все, теперь окошечко можно закрывать. Вот, страничка обновляется, подписываемся на следующий канал. Вот здесь вот полторы тысячи подписчиков, опять же, подписались. И так далее. Затем, если вы хотите, чтобы на вас кто-то подписывался, нажимаем на кнопочку «Сесть на поезд». Вот ваш канал появляется в списке последних пассажиров. И сейчас у кого-то ваш канал также появится в панельке с возможностью подписаться. После Посадки на поезд мы видим загруженные на сайт ссылки на видео, которые продвигают пользователей этого сервиса. В заключение хочу обратить ваше внимание на следующее. На данный момент обмануть YouTube – ну, точнее, обмануть Google, но нереально, с моей точки зрения. Даже на сервисе Fiverr, очень известный также англоязычный сервис, предложений по накрутке просмотров, накрутке подписчиков сейчас практически очень мало. То есть, Google видит все. Даже вот на сервисе ОС Подписок изначально, потому что я давно на этот сервис наткнулся, наткнулся с сайта очень хорошего, опять же, англоязычного сервиса для YouTube, YouTube Toolbox, то есть, его, с его онлайн версии youtube assist и раньше подписка шла как то есть вы нажимали просто здесь на кнопочку подписаться и не выходя со странички сервиса подписывались на канал сейчас вас перекидывают на страницу канала то есть идет как бы имитация действий что вы зашли на этот канал именно со странички youtube еще раз повторюсь обмануть google мягко говоря сложно уверен что за использование этого сервиса вас никто не забанит это однозначно но подписчиков могут снять, причем могут снять с какой-нибудь там паузы временной, то есть вы уже и забудете, что пользовались этим сервисом, а подписчиков могут снять. Поэтому начнете пользоваться, пожалуйста, используйте его в разумных пределах. Если хотите, чтобы ваш канал развивался, то сложного тут абсолютно ничего нет. Выбирайте тематику видео на какие-то востребованные темы, интересные. Записывайте, во всяком случае, полезное видео. То есть основная задача – это принести пользу какую-то своим подписчикам. Делайте красивые, яркие значки для видео. Несомненно, нужно задуматься над написанием продающих заголовков для вашего видео. То есть, вот, должна быть какая-то интрига. Если вы будете использовать в самом видео призывы, использовать аннотации, то есть все, что стимулирует людей подписываться на ваш канал, это тоже будет идти в плюс вашему каналу. И, конечно, с моей точки зрения, сейчас очень важен ваш контент-план. есть Чтобы вы выкладывали видео ну, по какому-то плану чтобы не было такого то каждый день выкладываю по видео например как я сейчас а то там несколько месяцев вообще ничего на канал не выкладывается вот это ну, неправильная политика развития канала и конечно нужно быть самим активным на ю то есть не только выкладывание видео активность это смотреть другие ролики это естественно комментировать ролики которые вам нравятся или не нравятся вести социальную активность в этой классной социальной сети youtube Но на в этом, в принципе, все. Если возникнут какие-то вопросы, потому что, правда, давно не пользовался этим сервисом, возможно, тут еще что-то новое появилось. Много различных плюшек. Вот на главной страничке можете внимательно все почитать. Интеграция с Твиттером. Можно вот купить месячное членство, <laughs> месячный билет в поезде всего за 7 долларов. И вам будут идти подписчики. Повторюсь, ссылка на сервис поиск подписок будет в описании данного видео. Пожалуйста, пользуйтесь, набирайте себе живых, качественных подписчиков. Благодарю. С вами был Игорь Чернаусов.